Моих. Меня зовут Михаил Хайчук, я руководитель отдела продаж компании Wi-Fi Bar. У меня есть большой опыт набора персонала для своей компании, для проекта в Украине и других странах в том числе. У меня есть какие-то определенные свои подходы, я открыл для себя много нового при проведении собеседования с Александром. Было достаточно интересно, очень много методий, которые позволяют раскрыть человека всесторонне. Естественно, со своей стороны могу сказать, что в каких-то моментах мне самому не по себе немного, и я бы в своей, ну, в своей ситуации, может быть, поступил по-другому, но мне кажется, люди раскрываются достаточно, достаточно хорошо, по этой методике работают. Дальше посмотрим на результат, что это за люди, как они будут себя вести, и тогда уже можно будет окончательно говорить, работает это или нет. Пока так.